Здравствуйте, меня зовут Кузнецова Ольга Александровна, и это мой небольшой отзыв о компании Видеодоска, о том оборудовании, которым пользуются университеты МГУТУ имени Кирилла Григорьевича Разумовского, Первый казачий университет. Мы регулярно используем то оборудование, которое нами было приобретено для записи онлайн-курсов, для записи различных студенческих видео. Нам нравится Большое количество возможностей, которые дается при использовании видеодоски, при использовании презентации и возможности записывать какой-то текст, расшифровывать определенные формулы, определенные значения, непосредственно находясь в кадре. Нас устраивает большое количество освещения, которое можно регулировать, учитывая индивидуальные особенности каждого лектора. Мы рады возможности непосредственно в момент записи использовать механизмы монтажа, находясь в непрерывном процессе.